Всем привет, с вами снова FIFA прогноз, с вами я, ее ведущий Амир Сабиров, Глеб Нигмати. Привет, Амир. Привет, Глеб. Евгений Алмазов. Привет, Амир. Привет, Женя. ты у нас в да. этой на неделе? Ну, Там, ну вот, теперь скучно. все будет хорошо, потому что у нас есть Евгений. А, сегодня мы прогнозируем а, матч 1-4 финала Лиги Чемпионов. А, Пассажир у себя дома принимает Мюнсовскую Баварию. А, первый матч закончился у нас со счетом... 3-2-2, а, да, да. По а, да. Париж да, выиграл да. А, в Мюнхене. А, сегодня второй матч. Ну что ж, а, давай ты... посмотрим станцию. Да, давай. посмотрим посмотри коэффициент. Так, ну тут 1Х ставка здесь явный фаворит Бавария. То есть у него 2.17 у по сюжет 3.08. Но впрочем, как везде, да. И Винлайне фаворит Бавария, и фон Бетти. Фон Бетти да, тоже, тоже 2.30 сам. за Да. Перейдем к игре? Ну что ж, давай, да. Сегодня у нас будем сыграть ты. За кого? Ну, давай я сыграю за Баварию. Да, ты за Баварию. А Он я умел. тогда за ПСЖ. Глеб нет, будет нет, играть нет. за пассажира. Нет, я лучше за пассажира. Ну что, поехали? Ну <клес> что, поехали, посмотрим, что показывает Бавария. В первом матче владенели преимуществом. Смотрел мальчик? Ну, так, немного вскользь, но там явный фаворит. А вот сейчас момент у нас и после ну, сразу сразу сразу, сразу. сразу фаворит видно, понятно, кто. Так, общий счет у нас 4-2. Ну, ничего, ничего, ничего, я отыграюсь. Икарди забивает. Кстати, Икарди у тебя играть не будет в дальнем матче, потому что он травмирован. Mm -hmm. Mm -hmm. Про это не забывай. Что же, что же, что же? Mm -hmm. Сане, чем отдал. Так, вот здесь пас. Нулер. Ивандовский. Ну получится. Хороший Это пас может получиться. Добри, Талиса. Нет, не получилось. Эх! Ай. А здесь а можно и вот, вот такой атаку блестящий удар. Блестящий удар, да? Да. говорил, Комментатор один. Известный. Ивандовский. Так, Гуэра. Можно отдать налево. Мюллер, обратно. Раз, качнул, два качнул. Удар, нет, нет, нет. Получается. удар не точный. Кстати, в первом матче. Заметил, как Мюллер пытался пробить? Через, себя? А, через, себя? через себя. Он, себя. К сожалению, не получилось. Это да. вам, конечно, не, не ранал был за да. этот э, времен Реала. Э -э, Ивент, когда он забил. помнишь что понятно? Да, да, да, да. Это был какой год? 18-й, по-моему. Если не изменять память. Да, это Нет, нет. нет. 17-й или 16 -й, 17 -й, наверное, или 16-й, да. Убежит, но скорость у него есть хорошая. Убежал. На скорости, на скорости нормально. Убежал. Нет, не так. дадим, не дадим им. Ноер спасает. Еще нужно поставить на добивание. Так, Но слушай, не вы... тебе не тюнфей. Слушай, Амин, да. выносить или все-таки. Нет, я обманул немножко Женьку. Димара. Димария. Димария. Димария. Димара. <съя> Диван-эксперты это... здесь. Димара это <съя> <съя> не знаю. <съя> не знаю такого игрока. И итальянец может быть. Может быть. <съя> с латышкой. <ладушким съя> <На весик. паспортом. съя> Скорее, с Хорвацией. Вот он латыш. Да, да, да. Офсайд, офсайд. Офсайд. Кстати, ну, не заметил ну, у нас ну. сегодня Неймар, нас Неймар. А, Неймар уже, наверное, года три не заметил, после того, как перешел после... Ну, из Барселоны ушел. Так, защитник первый, Алаба. Алаба, кстати, уходит в Баварии. По какой причине? Не могут они договориться о новом контракте. Деньги? Да, деньги. Как всегда. Все, все, упирайтесь. Деньги, деньги, деньги. Нет, и удар не получается у Маппе. Так, сейчас должен быть... Буатенг. Алаба. Ну, по сути говоря, АСК. МБП сделал всю прошлую игру, Ну, Думали, благодаря а да, да, дублю. Uh -huh. Ну, давай не будем забывать, что у Баварии не было Ливандовского и Игнабри. Ну да, лидеров а, не было, не да. поэтому... Ливандовского сломали? Что, что же такое? Ливандовского, не... да, травма. Он сыграл за сборную и травмировался. Так, давай, перейдем. К статистике, посмотрим Статистика. статистику. Так, ну голы понятно, удары, удары большие. Да, да, удары сбор владение мячом 37, на 37. Ну неплохое, неплохое. Но смотри, какую, ну точность ударов вот 100 процентов у Баварии 50. Да, кстати, у тебя один удар. Страт, Может быть ли такое в реальном матче, как думаешь? А? Может быть такой в реальном матче, как ты думаешь? Нет, невозможно. Ну, ладно. Я как болельщик бавария я скажу тебе Баварию. Ну ты добью". любишь Баварию, понятно. Yeah. Талиса. Так, пас. Пас на Гнабри, Гнабри. но его не будет. А, во втором матче. Травма? А, коронавирус. Снова травма. Легу а, коронавирус. А, коронавирус. Ну, это тоже, считай, как травма. Корон, да, короной заболел. Подхватил. Прям, Помним, перед, прям перед... Помним, Лиги любим, скорбим, как говорится. Да. <laughs> прям перед Лиги Сане. Сане может прорваться по левому флангу. Отдает на Ривандолского. Сане снова. Сане. Он идет в штрафную линию. Так. и забивай, забивай бьет. нет, не бьет, повалили, пенальти нет? нет, пенальти был проход, неплохой был проход Альба. Димара, как говоришь? Димара как говоришь? Как говоришь? он вам не Димара, длин. как говорится он. он вам не Димон да. великий Димара, который играл И нет, не будет навеса никакого Сейн Санэ сейн. Санэ сейн. Сейн. не Сейн не мешай диванному эксперту нормально работать у нас впервые. Опа, сейчас. Так, и а сейчас, ну это, ну это девятый было. Mm. Мне больно. Я прям расстроился. Мне очень больно. 5-2 общий счет в пользу пассажира. Mm. Опять же, разбивает, по-моему, и карди, которого и. Карди и, и гарди, да, оформляет дубль. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Да, не будем забывать, что его не будет, поэтому счет 0-0. Да, получается так. Да. У него дубль, да? У него дубль уже. Yeah. Заменки не хотите делать? Да, да нет. В нет мне он все устраивает. Видишь, ну, блебы все уборки. Баварии можно совершенно заменять. Команд? Команд есть у Баварии, можно сыграть хорошо в команд. Кинси и Коман. команды. Коман. А, а не комбат? Такая интересная. Команда. Нет. нет. А не сэйн воды. Ты хотел это меня проверить? Название игроков Баварии. Так, Мюллер. Мальчик, Мур. Мюллер, Мюллер. Нет, Алаба оказываем. Отлично сегодня сыграет. Ой, играет. Алаба? Да, Алаба сегодня прям дает жару. сегодня с моим бускинником. Так, Алиса, дальний удар хороший у него, и... Да чтоб тебя! Ну, здесь вас на. Навас хорошо сыграл. Молодчик, в пас очень часто. я вижу, да. Ну, я вот не всегда получается. В российской премьер лиге Они только в пасы играют. Тактика-кружок, как говорится. О, Хороший момент, Ноер спас. Ноер оставляет шанс своей команде, но шансы, конечно, эти очень малы. Я бы сказал, призрачные. Да, Баварии нужно забывать три. 9 минут минут. Попробуем. Я, конечно, не экстрасенс. Ну, тебе и не надо быть экстрасенсом, чтобы забить три мяча. Но ну, я должен угадать. Угадать? они или нет? Так, так, так, так. Ну давай. Невар подает же. и. У тебя ничего не выйдет сегодня. Не, а, нет. Нет, нет. Выше ворот. Сильно выше ворот. Слишком много ты забил сегодня. А, -пе, если не ошибаюсь, да пробил. Ну, наверное, дальним ударом надо. Но... Нет. Еще, По Еще раз, немного да? покатать. Покатать. покатать. Да, времени у тебя много. Да, конечно. И выиграешь ты, да? Гнабри! Может прорваться. Мюллер. Ливандовский отдать бы Ливандовскому. И... какой А какая бы передача была? Опа, момент! Нет, нет, нет. Идет на хат Нет. Прорвется. Почему будет хат-трик. Нет, нет хат Женя к сожалению, пережал джойстик. Женя, ну ты специально делаешь. А я заметил, как э, в вот, конце игры немного чуть-чуть. В -чуть, чуть -чуть, концу игры не твое мнение изменилось, и ты перестал болеть за Бавариями. Нет, так нет, не нет, пойдет. Ну-ка давай я. Бавария в душе. Бавария в душе у него. В душе? Душа у меня не здесь. Ну так уж и да, не Да, вот это была глупая ошибка. Ну, которой ну. я. Так, и БП. Ох, хороший! Вышся, вытащишь. Картик, ну спас. Молодец, ну и все. Красавчик. наверное, ну, да, да, наверное, все. Все, ПСЖ проходит дальше. 0 да. Ну, хороший матч получился, ребята, молодцы. Как думаешь, может быть такое? Нет, что? я уже повторюсь, Бавария выиграет, я... не верю. Нет, ну понятно, это твое субъективное мнение, Вот да. попробуй объективно нет, сказать. Нет, нет, объективно я говорю, Бавария выиграет. А, ну что, закончился у нас матч а, ПСЖ против Баварии, напомню, это был ответный матч 1-4 лиги чемпионов. И наш прогноз ПСЖ выиграет Баварию со счетом 2-0. Этот прогноз для меня такой неутешительный. Ну, в да, целом ребята, такой да? результат, к сожалению, возможен. Нет, невозможен. Это твое субъективное мнение, Все-таки объективно давай смотреть на вещи. Поэтому, скорее всего, мне кажется... Бавария все-таки должна забить хотя бы 1-2. 1-2 должна забить. Бавария, ну что, спасибо вам за матч. Спасибо, Амир. Спасибо тебе, Женя. Спасибо, Амир. Хороший матч, молодцы. А мы увидимся на следующей неделе. Будем прогнозировать уже следующие не менее интересные матчи.